Итак, добрый вечер всем еще раз. Рада всех приветствовать на сегодняшней летучке. Меня зовут Юлия Занимонская. Я буду сегодня модерировать встречу с организацией «Human Constanta». Сегодняшние наши гости — это Алена Чехович, Яна Гончарова, Алексей Козлюк, Наста Лойка, Валдис Фугаш и Энира Браницкая. У вас будет возможность задать свои вопросы ребятам. Мы узнаем внутреннюю кухню организации Задать ваши вопросы у вас будет для этого время и две возможности. Как классический способ просто поднять руку, получить микрофон, представиться и задать ваш вопрос, так и с помощью программы Slida.com. Для того, чтобы задать ваш вопрос в слайда я прошу, чтобы вы зашли на Slida.com, ввели код ивента HS8 кто не догадался, это human-константа бесконечность, и написать свой вопрос. Вот. Слайды позволяют ваши вопросы задавать анонимно в том числе. Сейчас я передаю микрофон и слово команде с вопросом. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы организовались два года назад. Было ли какой-то… Ядро, как присоединялись основные участники, вашу миссийность то, что вы считаете нужным нам поведать. А дальше я буду задавать свои не всегда каверзные вопросы. Окей. Okay. Uh, кроме нас еще здесь Аня Барановская, которая как бы здесь, но не здесь. Но мы, в принципе, уже к такому формату работы привыкли. Аня, uh, поздоровайся есть... с ребятами. Привет всем. Да, я действительно здесь с вами онлайн. Да, если тут что-то слышно. Ну, в общем, да, технически это всегда сложно. Каждая наша планерка там, как минимум 5 минут уходит на то, чтобы решить все вопросы, там, кто где, кто подключился, кто не подключился. Ладно, давайте тогда начнем. Аня, в общем, мы тебя слышали, что-то слышали, по крайней мере. Если позволите, я буду просто слушать, что происходит. На самом деле интересно быть частью происходящего. Так что я ставлю микрофон на мьют, Леша, если мой телефон пока что в силе. Могу немножко послушать? А, супер, отлично. Рады, что ты с нами. А, что нужно заниматься такими темами, которыми никто больше не занимается. И вроде все совпало, и мы были знакомы, и мы встретились, и все получилось. А... Это короткий, короткий вариант истории, то есть мы готовились к вот этой регистрации, которая была два года назад. Мы готовились к ней, ну примерно вот как-то принюхивались друг к другу там, в течение года, когда мы понимали там, комфортно ли нам работать вместе, совпадаем ли мы по ценностям и так далее. То есть мы практически со всеми были знакомы, у нас пять сооснователей и потом еще люди, которые присоединялись к нам. Сколько вас сейчас, скажите нам? Нас сейчас 10. А что у меня менсплейнг какой-то получается? Давай Нас тоже сегодня тренировалось на Еврорадио рассказывать. У него лучше получится. А, ну, да. Добрый вечер всем. Ну, мы на самом деле, мы с поменялись, потому что эту частку Сильней раду я рассказывала как раз, да. Но я сразу звертаю увагу про то, что есть полная специфика створения организации в Беларуси. И на два года тому мы отрымали на рэште официальную регистрацию якости установы, але, конечно, такой процесс подрыхтовочный, он был значно ранее, и я все ж таки решил что мы створилися значно ранее, да? потому что э, коммуникации, планование, выпрацовка нашей меты, миссии, бачення, они почались на самом рэште ранее. Э, ну, как бы, Пачаток 2016 года, это когда мы уже разумели, что мы хочем спробовать працовать командой, я хуча и эту дату, звычайно, называю. Олег, как бы регистрация так, да? Олег, мы, может быть, все-таки покажем, то, будем проставить расповедать, а не только… А слабо назвать целиком. Вот, да. У нас, про, ну, особливость регистрации в Беларуси в том, что мы зарегистрированы в якости установы, в Беларуси не так, шмат форма у некоммерческих организаций, как можно регистрироваться. Соблидности в тем, что это одна форма заявная, когда никто от тебе не дает некакого дозволу, как бы вы денежили, просто приносишь пакет документов, и они автоматически регистрируются. КПМ так. А, але одна особливость, и единственное, на что трэба отремать некую сгоду умовно от местных органов влады, это узгодить назву. Только вы приносите им назву, и они кажут, да, окей, вот берите эту назваву. И вот процесс узгоднения назвы занял у нас три месяца. Мы три месяца приходили, приносили им варианты, они сказали, нам не чем вы будете заниматься, не мы там не ведаем, как вас такое название регистровать. И было правда непросто, я думаю, что это особенная история про, как отремалось, что наши офицерные на самом деле 11, 11, 11 слов, и мы еще смеялись, что первых, кто запомнит все 11 слов, будет выполнять функции директора. Да, вот. Да, Андрей, слышу кое сегодня нема. Может быть, кратко, когда нам дозволяю час, расскажите, как же все-таки отрывалась такая назва долгая вытенация слова, но это лучше, господи Валдис, який добил такие местовые конкам. Да, мы как раз были за ней, и перед тем, я к повести опошним разом, опошний, робить заход в горы, да. Мы сделали э, такие челлендж в команде. У нас было задание, ты бы, минимум 5 пять вариантов назвав от каждого дельники и удельницы коллеги, как они этим всем занимались. По вынику у нас отримался таки здоровенный список скаля 30 назвав, э, и мы занесли, их были готовы на любую из этих названий на э, Мы пришли узгоднять про несколько дней, мы дослали всех эту информацию и. Э, э, э, ну, по вынику нам сказали, ну вот есть такая, это первый, третий вариант, вы там трошки поменяете, и хай так и будем Мы с Аней хутинко вышли в коридорах, это зарабили, и по вынику у нас 11 слов, которые складываются в последовательность, логику, и пробуются ад, от то, чем мы сопроды занимаемся. При нам все так думаем, я гра... канкам Кто-то может, можем... может сейчас озвучить этих 11 слов? Кто директор? <свят> <свят> Кто теперь директор? <свят> <свят> Да, директор теперь я, и я выучила, пришлось. Да, мы называемся учреждение «Консультационный центр по актуальным международным практикам и их э, имплементации в праве Human Constanta». 11. <связывается> <связывается> <связывается> <связывается> все? все ну, и, да, и как бы, ну… Больше не смешно. Скорее, да, еще как бы много вопрос был про то, как все начиналось, я думаю, может быть… Про миссию или про это позже? Можно сейчас и про то, как к костяку, к основному ядру вашему присоединились остальные люди? Это или было продиктовано как какими-то потребностями и вопросами, с которыми нужно было работать? Либо какие-то другие причины, либо это просто дружеская эмоциональная привязанность и так далее? Да, я, наверное, тогда... Про миссию в Бресте мы чуть-чуть позже, а сейчас про вот какие-то такие общие штуки про организацию, потому что у меня здесь есть все равно слово миссия. Это скорее миссия организации, то, как мы ее себе представляем: да, это продвижение общественных интересов и совместные действия в ответ на современные вызовы для прав человека. Мы долго думали, что вот как это все хорошо и аккуратно объединить, и решили объединить это именно вот в такую формулировку. Здесь все, что нам важно, то есть нам важны общественные интересы, мы общественная органи... Какая прелесть, тоже один из слов. Нам важно продвигать именно общественные интересы, то есть мы работаем на благо общества, и это то, то, чем мы хотим заниматься, совместные действия, это про то, что мы всегда стараемся найти диалог, мы работаем со всеми э, стейкхолдерами, то есть со всеми участниками процесса. Это подразумеваем и гражданское общество, другие НГО, э, государство, э, культура, наука. То есть мы стараемся подключать абсолютно разных людей, э, разные организации в нашу деятельность. Э, современные вызовы мы для себя формулируем как э, те, э, те сложности, те вызовы, с которыми сталкивается правозащита в Беларуси и те области, которые, которыми занимаются недостаточно или вообще не занимаются в нашей стране. А, ну, соответственно, это в сфере прав человека. Ребята что-то добавят. Ну, тут была частка пытания про то, как поширалась команда, как возникалась, еще в уголе, там, может быть, началась в некой ступени. Ну, особенно мне в свою часть стекала тема прав замежных громадян особо без громадянства эти в беларуси и как раз это той самый сучастный выклик яким с пункту ближне право человека одна организация не занималась и да, тому у меня особиая была сстеальностьдым как была организация которая брала бы на себе вот эту функцию трансляции обороны прав именно это этой категории людей и потом там некий момент докал там мы с алексеем і с андреем сушкораззуелили что как бы нам цикава не только эта тема, а мы, в принципе, готовы брать тему, за которой мы уже на тот момент занимались про лишь свободы, что мы, в принципе, готовы пришлять свою миссию И на это до любых сучастных выкликов. Да? Все, что нам эта формулировка мне особенно подобается, потому что она не свыжая спектр нашей працы. Значит, что в любой момент, когда у нас будут силы чаши ожидания, мы можем додавать некие темы. Один, что мы помимо собой домовились про то, что любая тема, любая активность, она повинна проходить некий тест внутренний, да? на койке надо Отправляя нашей миссии, а на койки есть люди, готовы этом заниматься и на койки это там не суперечить статию нашей деятельности. Ну да, и вообще ходите по тусовкам. Я просто помню, что как только я уволился с предыдущей организации, я пришел на какую-то тусовку, где там награждение от чемпионов правозащитного а, гражданского общества и что-то такое встретил Насту, радостно рассказал, что я свободный человек. И она тут же мне сказала: Хорошо, тогда уже не при... свободный. Забираю. При, при, приходи, приходи к нам хотя бы консультировать нашу инициативу, которая будет заниматься беженцами. Вот с этого времени началось вот такое какое тесное, тесное общение рабочее, в котором мы там сидели на кухне, там писали какие-то, у нас было сначала там три, потом четыре, потом больше человек. То есть мы сначала писали там, писали чем мы будем заниматься для того, чтобы не просто там окей, завтра мы начинаем делать что-то, а чтобы у нас был какой-то четкий план ну и видение того, чего мы хотим достичь. Ну и, собственно, потом как бы параллельные вещи, да, типа там цифровых свобод, все слилось вместе под красивым названием «Актуальные вызовы для прав человека». То есть это кроме хорошего плана, это еще был, было стечение каких-то каких случайностей, я бы сказал. Давайте перед тем, как мы перейдем к основным направлениям, над которыми вы работаете, расскажите, как сейчас происходит ваша работа, вы очень много чего делаете, мы об этом послушаем в дальнейшем. Как организована сейчас работа внутри команды, потому что для 10 человек это большое поле деятельности. Про принципы, планерки и так далее. Ну да, это основная вещь, которой мы гордимся, хвастаемся и везде рассказываем, что мы горизонтальная структура, то есть у нас горизонтальная система принятия решений. Я директор, но это такая формальная, формальная формальность. Абуз, абуза даже. Да, даже немножечко обуза. В остальном мы принимаемся решение методом консенсуса, да. Как это называется? То есть мы обсуждаем все, у нас есть рабочие инструменты, в которых мы общаемся, наша команда много есть по разным местам, вот кто-то работает из Израиля. Кто-то ездит в командировке по, на, на конференцию, кто-то ездит на учебу. И в, таку, в таких условиях в любом случае основная работа, ей приходится быть где-то в онлайне. И у нас есть инструмент, я не знаю, это, это интересно, важно, да, то есть у нас есть такой мессенджер, условный Slack. Когда-то, еще до того, как я пришла в команду, у ребят был... Основной инструмент мессенджер в Фейсбуке. Тысяча чатиков. И это да, выглядело примерно как тысяча чатиков, которые непрестанно что-то ли выскакивали. И непонятно вообще про что это. Кто там пишет? Я когда это увидела, я думала: у меня просто я с ума сойду. и конечно, стали искать какое-то более оптимальное решение. Им стал вот этот слэк. Давно? Да. Да. Где-то в мае, в июне прошлого года мы начали им пользоваться. Mm -hmm. Да, ну то есть год. И, и там... можете уже оценить, что это облегчило вашу О, работу? конечно, это просто вообще спасло, мне кажется, жизнь и психику mm -hmm. всех членов команды. Потому что это все как бы вся рабочая переписка как минимум ушла в Slack. Ну, большинство, я знаю, что некоторые еще общаются в фейсбуке в чатиках. Да, вот, но в целом большинство переписки, как минимум, ушло в Slack, и, и там хранится все. Это, конечно же, очень удобная штука и очень сильно нам помогает и структурирует нашу работу, что тоже важно. Вот, что еще про горизонтальность? Слушайте, а вот еще про инструмент. А кто из вас в общественных каких-то организациях вообще в НГО работает или там сотрудничает с НГО? Если что, если что, Slack для НГО, даже тот платный, платный вариант, который у них есть, это 5 долларов на человека, они предлагают это бесплатно для НГО. То есть вполне можно пройти эту валидацию как НГО и получить это все бесплатно. Кстати, тоже одна из интересных штук, которые мы как-то не то чтобы прямо решали специально, но мы это делаем. То есть у нас программное обеспечение легальное, да, то есть мы не пиратим. Uh, у нас все вот эти… Ну да, то есть что-то мы получаем, например, от Microsoft можно получить uh, их программные продукты с огромной скидкой. То есть можно на всю команду, словно там за каких-нибудь там 100 долларов, uh, взять полностью все необходимое программное обеспечение. Ну и то же самое с такими штуками, как Slack, ну еще какие-то бесплатные инструменты. Серия хэштег лайфхаки от Хима Константа. Да, это очень интересно. Мы для этого вас позвали, чтобы поделиться этими секретиками. Да, и это, кстати, да, то, чем, то о чем говорит Алексей, очень сильно помогает, потому что ну, НГО не всегда имеют какие-то ресурсы на покупку там, дорогостоящего обеспечения программного или каких-то инструментов, но если вам что-то нравится, если какой-то инструмент вам кажется клевеньким, пишите разработчикам, типа «Ребята, мы тут НГО из Беларуси, можете нам бесплатно дать». Чаще всего они такие, типа, «Окай». Вот. Это нормальная практика, и во всем мире ну, это нормально. НКОшкам всегда помогают, потому что они клевенькие. Я бы, может, трошечки дадал про горизонтальность еще, про это слово «консенсус», да, что саправды все, что вы чули про консенсус, что это съедает матча, часу, это правда. Это правда и правда, некоторые у нас решения не принимаются, да уже и чем могли бы приниматься, однако для нас это каштолность, чему она это изнутри организации, и мы этому принципу притримливаемся, потому что для нас важно, как кожные и кожные были подшуты, как меркования кожных были выказанные, и постараться уличить, и таким чином, правда, находятся наилепшие, адекватнейшие отказы и решения на любые пытания, которые поставили для нас, как особо, так и для команды при подчас праце. Ну и особо, особо важное, наверное, такое направление, с которым мы сейчас начали более активно работать, и, мне кажется, такое, ну, может, не самое уникальное, но одно из уникальных наших направлений — это работа с волонтерами с нашими дорогими волонтерами, которые здесь тоже присутствуют. Мы считаем, очень важно вовлекать в работу и других людей, которые, может быть, не хотят так глубоко погружаться, но им интересно узнавать что-то новое, интересно проявлять себя, интересно посещать там, мероприятия какие-то, на которые, возможно, они бы не попали. Ну и так, по поводу включения в команду, я могу сказать, что у нас как минимум три, четыре, человека, которые начинали с волонтерства, ну, пол команды, короче, в итоге стали нашими сотрудниками и в их числе Алена, наша дорогая э, юристка, <сёк> и, директор <сёк> <сёк> <сёк> и вся брестская команда когда-то начинала с того, что была нашими волонтерами, вот и сейчас они э, к нам присоединились, за что мы очень благодарны. Отлично, у меня есть э, вопросы. По волонтерству, назовем это так, часто перед НГО стоит вопрос, как привлечь волонтеров, заинтересовать. Как вы думаете, как ваша практика показывает, какие пряники-плюшки действенны? Что это чувство сопричастности к чему-то нужному, важному? Что находят в вашей организации волонтеры? Какую работу они у вас делают и как вы да, их находите? И на вопрос ответит Алена. Расскажи, как мы тебя привлекли. Ну, на самом деле, наверное, моя история будет э, какую-то граничную картину представить, потому что э, моя работа с Химон Константом началась, наверное, за счет того, что я была знакома близко с Настой. Вот, и, собственно... Так и приходится. Э, да, да, да, это было какой-то такой личный контакт, личное знакомство, и Наста мне направляла. Разные заданки интересные, которые мне казались, выполнения которых мне казалось Например, важным. интересно это. А, ну вот мы до сих пор работаем по, ну для меня это очень важный, наверное, такой кейс, я думаю, для нас, ты и для вообще большей части нашей команды. А мы работаем над делом одного иностранца, иранца. Эта история широко освещалась в прессе, вот и длится она уже очень много лет. И, собственно, еще до момента, как Human Константа появилась на свет, mm -hmm. этот кейс, с этим кейсом мы уже работали. И ну, вот это вот одно из тех дел, которое, ну, наверное, меня как-то вот завлекло, затащило в эту тему. Вот. И так постепенно какие-то вместе задачи решали, решали. У ребят появилась возможность сделать такую крутую штуку, как общественное приемное для иностранных граждан и лиц без гражданства и нанять человека, который мог бы ну, на постоянной основе вести вот это вот направление. Вот. И, собственно, вот так вот. вот, так вот мы да, можем расповедать, откуда мы тебе переманили. А, да, наверное, это будет, возможно, интересно. Раньше я работала, сейчас немножко продолжаю, в IT-компании юриста. Wow. Вот. Поэтому, да, я, наверное, поменяла свою сферу деятельности именно благодаря, тому, что здесь, в «Юмнконстанте», я нашла ну, те ценности, которые для меня важны. То, чего в других сферах я, например, не встречала. С пряниками разобрались. Давайте еще немножко подробнее, чем может у вас заняться волонтер Ну, это можно показать наши рассылки, какие-нибудь что месячно месячные. Но на самом деле мы Перши прощадковок плановали такие заниматься серьезно волонтерским направлением, это не так давно, бок, это там буквально не какие просто так отремливало, что люди сами приходили, сами писали, Ой, что можем порабить, там их можно ближе познайомиться, и как бы, там, ну, как бы перспеш ⁇ на вельми потребны были волонтеры и волонтерики по працу берости, потому что там вельми актуальные в задачи, В вот там лику ездила у нас в потому что там завжды задачи, там завжды каждый день амаль мониторинге вокзалу, даже треба за гуманитаркой, там то скарги, то супроводить да, это зараз мы там мастер-классы проводим. то это это объем задач, где потребны были люди, где не мог справиться николь один человек, и где люди худко выгорали, и требовало, была некая заменальность. И потом мы сразумели, что есть там темы, которые людям интересны, которые приходят, и мы стали придумывать, ну, не думать, что стоит, чем мы занимаемся, мы можем делиться у якости задач, где мы можем находить часу, чтобы заниматься с людьми, потому что, конечно, вандерский направо на складаны тем, что ён потребует повнай адапцы ад от нас. В вот. не так просто там в чате скинуть задание и все и забыть. Да, тут бог тут целая система. Мы там с Владосом распросовываем там некие стратегии, там как это может выглядать, там что можно робить и в принципе, я думаю, что за кош то, что мы делаем публичных мероприятий до нас приходит, хотя, и, как бы, Алёна уже сказала, мне подается, что основный фактор — это такое с Рафанной Радео. До нас там выпадково потрапила дружинка с одного факультета университета, она, ей сподобался контакт с нами, она распыла иншим, инши пошли так само подалась долучаться, и вот она новость так там, с радио Радео працует, потому что нажали выхода на такую широкую аудиторию, особенно студентскую, например, у нас нема, То бок у равно это достаточно обмежеванный спектр, но это особливости худшие працы в Беларуси, э, с которыми стукается НГО. Але мы их спробуем, что с этим робить, и вот выходит с этого моногета и подширает свою деятельность. Ну, я еще хочу добавить, что работа с волонтерами, да, она очень много сил требует от нас, особенно от нас, которые в основном этим занимаются, но это и очень-очень приятная работа, потому что когда встречаешь людей, которые идейно с тобой близки, которые вот на доске пишут, кто такие хуман константа, зайчики и котики и все остальные штуки, это, ну, это приятно, ты просто поним... да, да, да, да, еще раз, понимаешь, что ты делаешь действительно крутую работу, и, и людям это нравится, и люди готовы поддерживать тебя, просто потому что вы сходите с ними на каких-то очень базовых ценностях. И как бы я думаю, что работа с волонтерами — это очень важное направление. Вот, если а есть. сколько сейчас человек подписаны на волонтерскую рассылку? Сейчас в волонтерской, именно в волонтерской рассылке 136 человек у нас, но постоянных волонтеров у нас гораздо меньше человек. 30. Думаю, 30, да. Вот, которые постоянно ходят, но совсем вот наш близкий пул, в том числе вот девочки, которые к нам сегодня пришли поддержать нас. Он, он, Клапочки так сам. Да, как бы он такой очень близкий. Мы проводим встречи каждый, каждый месяц у нас в офисе. Вот эта фотография с одной встреч. Ну да, довольно неформальненькая. Абсолютно Дольше, неформальные встречи. Мы просто болтаем, делимся новостями, там, выполняем какие-то мелкие задачи, которые можно сделать прямо на месте. Ну и поддерживаем эту коммуникацию, чтобы вот просто вот не терять контакт. Класс, вот. Кто еще не волонтер, подписывайтесь, присоединяйтесь, к нам. пожалуйста. Смотрите, как это все здорово и классно. А сейчас мы очень любим волонтеров. Давайте поговорим еще о том, как это понятно. константа – это любовь. Давайте немножко про направление вашей деятельности основные и. Да, да, да. Собственно, Наста, да? Ну да. Я не люблю слово мигранты, поэтому потому я выкрестовываю великую приветтуру. Но это от млику. Мы, не, ну как бы ничего страшного, я разумею, что это устойливый вырос, и очень часто кристалится из-за того, что отбывается в меде, как бы это слово часто носит такие характер, и тому, мы как бы я, например, уже докажу: замежные громадяне особо без громадянства потому что это такая занудная рдышная конструкция, какая при нас никого докладно не покрытие, не выкликая, может быть, настойки негативных ассоциаций. Так вот, что мы робим с как раз по этому аспекте. Я зараз мне на называть как это направок, так не видно, права человеку иммиграция, вот что-нибудь на вот такое, знаете, да, про людей, которые находятся в Беларуси, а где-то капнулось, что мы часто проработаем не только с белорусскими проблемами, например, миссия в Беларуси, про которую про наш матч которая началась там с третьего верусня 2016 года основная проблема там — это то, что не працует правый механизм больше, а при этом большинство людей застаётся в Беларуси, то там 450-500 человек с полночного Кавказа находятся в Бересте, и мы им допомогаем, и у них шмат проблема находится на месте. Да, тубок, то, кто их там термин скорочевают, то их затремливают для высылки, то их скончаются кроши и внима, что есть во что нацию то это такие набор разных, разных задач, с которыми мы пробуем работать. И, соответственно, у нас есть две приемные. Одна приемная — это берез тека працую переважно с транзитными беженцами а, и другая приемная к этому менску как раз сюда завертаются люди абсолютно взрослых границ абсолютно взрослыми пытаниями у нас там широкий спектр каким мы консультуем как это как працал как и как зарегистроваться и вот Алена сказала, одно из популярных за пошли месяца стала я заключить шлюп замешанными грамотянами и грамотянками беларуси вот это как бы мы вельми рады что мы маем дошли не до таких пытаниям к тому это вот один а, такой направок. Плюс мы регулярно пишем аналитичные материалы по этой теме, по ситуации в берести, и в округе там широкой по теме. А, ну и, в принципе, мы спробуем прям некие компании, копрыцировать с особыми кропками проблемными. Там, то есть, например, у нас ведь не покоит тема то, есть, что замежники и замежницу в Беларуси могут быть затриманы там, за разные виды правопорушений, типа, просто за то, что они без паспорта, как бы их этих особо, и на сегодняшний день не имеет но кольки они могут затримываться под варты, он бестерменовый. Пробегающиеся они могут сидеть ходами, и за это никому не будет никакой отказности. Это такая одна скропок проблем, за каким мы хотим ближайшим часом процепировать. Плюс как бы, в Беларуси у червения 2019 года будут европейские гульни, куда приедет так само шмат людей. И мы боимся, что такие массовые спортовые мероприятия, очень часто сполученные так само с затриманиями, с некими проблемами бюрократичными, за какими стакаются замежники, замежницу Беларуси, Как бы это такие ближайшие выклики, до которых мы рыхтуемся. Может быть, Алена что Стефанина? Да, тем, я тем, тем, тем. думаю, может быть, Алена расскажет немного про работу юридической приемной, что, что вообще там происходит, какие популярные вопросы, кроме брака. Да, давайте топ 3 Топ-три. А, а, да? Так, а, ну, к нам можно вообще обращаться. У нас, собственно, несколько таких точек входа. Нам можно писать на почту, звонить на телефон. Также, если у людей есть запрос на личные встречи, к нам можно прийти в офис, проконсультироваться. Вот недавно, собственно, и было несколько таких <свят> интересных, неожиданных консультаций. <свят> вот. а вообще мы стараемся работать, ну не ограничиваться по кругу вопросов, с которыми работаем. Поэтому обращаются на самом деле порой с очень такими какими-то узкими специфичными темами. А, да, как уже сказала Наста, в основном людей волнует это проблема регистрации, потому что очень часто люди в принципе не знают о том, что есть такая, ну, такое обязательство, поэтому и попадают там на штрафы, и часто это грозит там и депортацией, и высылкой из страны. Поэтому вот, наверное, регистрация — это у нас такой, такая топовая тема а трудоустройства в Беларуси, и, там с Собряженный вопрос, как получение разрешения на временное проживание, на постоянное. А, вот уже озвучили последний месяц э, видимо, очень много э, да, будет свадеб с иностранными гражданами. Нас не запрашивают, правда? Нас, да, пока что еще не приглашают. Но мы работаем в этом направлении. Вот. На самом деле очень радует, что в последнее время количество запросов растет. Это, наверное, говорит о том, что ну, информация о нас как-то больше распространяется. Соответственно, мы можем работать с большим количеством людей по большему спектру вопросов сами где-то прокачиваться. Вот, потому что очень часто бывает, что поступает вопрос, казалось бы, по теме, по которой ты уже не раз консультировал, но ты всегда сидишь такой… Боже, что? Вообще, откуда такая проблема? И ну, классно, что приходится и самому где-то изучать и взаимодействовать да, с нашими госорганами. А, так случается иногда, что решая какую-то проблему, обращаясь в госорганы. А, ты и сами самих сотрудников госорганов мотивируешь к тому, чтобы разобраться в каком-то вопросе наконец-то. поэтому, часто пишем какие-то письменные запросы. Вот недавно нам, например, Министерство образования предоставило крутую статистику по иностранным студентам. мы решили даже. Вы сделали инфографику, которую мы потом посмотрим. Инфографику робили на волонтерских основах. У нас все как бы работать волонтер-волонтерки. И вот да, мы можем наш, эту покажу. статистику да. мы решили, что надо, наверное, не только клевать Напоминаю госорганам. про бесконечность. <laughs> госорганы вопросами, но вот и решили направить даже им благодарность, потому что вот нам очень полезно, да? да, я может одразу не какие слова скажу. Мы с университетами в Оголе хотели спешатку працовать, потому что великая колька замежных студентов студенток у нас учатся, потому вот у нас есть мапа за каких краинах, статистично за краинах, а лишь бы актуальна на сегодняшний день. Дякую министерство образования, которая представляет такую информацию, нам вот когда навестие нас особные, областные центры, можно больше прям по городам, где кольки учатся, там я не веду, например, что Барановичшмат так студенту, студенток замежных учатся, там и городах, как бы что Витебскуюльмешмат, ну шмат цiekовых речей, мы в свой час пробовали, начать сотрудничать с университетами, мы просто пропоновали им приходить там что-нибудь распределять тлумачить или для замежных студентов, студенток, как их было меньше проблем, может быть с регистрациями, там с иными некими моментами. Али университеты вельми дивно реаговали, они сначала указали, что да, клёво, давайте, а потом некий момент, я, ай, ладно, мы так шма что замеробим, тому как бы нажали такого официального промового хода у нас не оттремалось, а олег это, это как бы есть надея... Там, например, у нас сейчас есть волонтерка, девчина, а, гражданка Туркмении. Да, тупок. в принципе, она до нас доходит, может быть, в такой форме, а хотелось бы, конечно, как про нас значно больше людей ведали, а как бы такую широкую кропку вохода нам трошки обмежевали, и ле, ну, мы сподеваемся, что все, что рано идти поздно, мы сможем это выправить. У меня еще вопрос по поводу консультирования, наверное, такой человеческий фактор. У вас есть человек, который круглосуточно оходит с телефоном, и как это происходит? Ну, вообще у нас как бы есть график работы. Придемный. Серьезно? Да. График работы есть такое слово. Да, телефон всегда находится у меня. Собственно, почта тоже постоянно проверяется. И к моему большому, наверное, сожалению, да, график не соблюдается. Ну, люди... Не знаю, в основном как-то выдерживают, конечно, да, рабочее время. Вот, но мы стараемся оперативно все равно реагировать и на запросы на почте, и на звонки. Вот, часто бывает, что да, какие-то специфические темы затрагиваются, по которым мы не можем сразу моментально проконсультировать. Поэтому мы себе оставляем какое-то там время, чтобы сами изучить, углубиться в теме. Вот, и потом уже ответить человеку и дать ну, какую-то... Да, осмы... осмысленный ответ. Ну, в общем-то, график работы можно найти на нашем сайте. А как вы с этим справляетесь? Не бывает ли выгорание и постоянный поток вопросов, которых. Я очень рада, что вы с нами сегодня. Спасибо, Валтин. Ты будешь мне это каждый день повторять. Очень надеюсь. Нет, на самом деле, может быть. А пока что я не так давно присоединилась. Не так давно мне вручили этот чудный телефон. Он сейчас Показать, как Да, он в руках, она его не выпускает. Да, я с ним даже... А да, вот уезжала недавно на неделю, и телефон пришлось передать Насте. Я почувствовала Ты очень, <св> <св> мне было очень грустно. <св> динам, а мне было вельми тикало, с чем люди сколько раз гораздо телефоновать. Каждый день на телефон, кто-то телефоновал и потребовал консультации. Я сказала, ой, а давайте им перезвоним, мне это требо <св> почитать. <св> Через неделю перезвонить. Но не <св> так, не, ну конечно, не, не, не которые конечно Лёна потом там дозвязывался, щели. В целом, но мне было вельми тикало, потому что одна справа читать некие, там, справа задачи, просто информацию в слайку, что телефоновали по таким питанием, еще справа самостоятельно принимать звонки. Их это было, честно, смешно что я, ну, как бы у нас ну, уже работает с Рафаной Радой, и часто такая, что вот в фильме на константе працуют какие-то люди, вот телефонуйте им, спросите. И было смешно, когда меня спрашивали, там, а я кого зовут, я там называю свою мягкость, ой да, мне про вас как раз рассказывали, ой давайте вас проконсультую. Да, там, ну, было достаточно смешно, хотя я разумею, что Алина, знаешь, меня консультует по большести вопросов уже, и как бы имеет опыт по всех этих темах. Алина, ну, это был интересный опыт, и в этом мне подается плюс команды, что можно кому-то передать свои такие важные обязанности, потому что как бы требовал учиться отпочивать и профилактика выгорания. Но Лёна была на специальном семинаре, в специальном про то, как я наведала, что это можно робить, что. Я еще хочу добавить, что Алена делает очень крутую работу. Она переписывает статьи из всяких э, точка гов э, по поводу всяких официальных процедур на русский язык ну, на человеческий язык язык чтобы это было понятно и можно было вообще как-то читать и понимать что, что вообще там делать и мне кажется это вообще отдельный пласт работы потому что очень часто когда заходишь на какой-нибудь сайт государственный чтобы узнать как тебе что-то получить там написано все таким языком что просто можно глаза сломать и вот алена делает это все легче спасибо тебе. Вот, директора НГО, запоминайте, пожалуйста, чтобы у сотрудников не было выгорания, их нужно хвалить. Но они же клёвенькие. Да. И давайте, пока мы не убежали с направления работы с беженцами, я хочу спросить, наверное, тут заголовок следующего вопроса. Я бы сказала, дело не в тебе, дело во мне, потому что о ситуации, которая происходила два года назад в Бресте, я узнала из текста Азара, наверное, на «Медузе». И я не мониторила СМИ тогда, 2016 года, этот текст был в декабре, но вашей миссии уже несколько месяцев работала, и я вправе здесь задать вопрос, как вы работаете СМИ, когда есть какая-то тема, которая требует экстренного какого-то... экстренной глазки. Как вы работаете с белорусскими медиа? Ну, я на самом деле еще не работала когда было, Может, Можно я пишу, что Яна была тем человеком, который приезжал к нас в волонтери, как раз в этот период, например, Снежной, 2016 года, и вот так с нами засталась. Да. А вот с этой статьей Зара очень забавная история получилась, потому что мы его встретили накануне еще в Минске, когда он случайно встретили, я даже не помню, на каком-то мероприятии. В общем, мы с ним очень хорошо прошлись по как-то знаковым минским барам, можно так сказать, да. Ну, и, очень, и очень подробно его ввели в курс дела, с чем ему придется столкнуться э, в Бресте. Ну и, собственно, в Бресте фактически э, он сидел, и ему подвозили как-то подвозили готовые истории. Ну, в смысле, он разговаривал с людьми, которые уже были готовы с ним говорить. И это, кстати, очень важная штука, которую мы практически изобрели. Вот, вот... То есть мы были фиксерами в Бресте. То есть приезжает журналист, он видит огромное количество людей, которые там кучкуются как-то вот между собой, говорят, но как только ты к ним подходишь, они замолкают и попасть туда, собственно, вот так вот с наскоку mm -hmm. невозможно. То есть нужно завоевать хоть какое-то доверие. И вот когда они начали, и это тоже было не с первого дня, когда они начали хоть как-то с нами общаться, и потом мы начали говорить о том, что вот это журналисты, они не какие-то там российские журналисты, которые там сразу же всю информацию заставят к, вас извиняться, Кадыров, Кадырову, да, и потом mm -hmm. заставят вас извиняться. А это нормальные журналисты, которые помогут тому чтобы как бы, к вам более справедливо относились, они распространяют эту информацию, люди больше будут узнавать о том, с чем вы сталкиваетесь, и, возможно, это в итоге а, приведет к изменению ситуации. Ну, к изменению ситуации это не привело, но по крайней мере сейчас, когда там даже где-то ну, разговариваешь с какими-то а, европейскими чиновниками, они уже что-то об этом слышали, и, потому что, ну, как бы по сравнению с тем, что там творится в Средиземном море, да. По сравнению с тем южным потоком э, миграционным, э, вот эта вот, э, как бы белорусская дорога, она как бы капля в море. И некоторые готовы на это закрыть глаза. А, да, так вот как бы одной, одна из наших задач была помогать узнавать об этом. И вот эта вот история быть фиксерами и проводниками э, вот в это сообщество э, беженцев, э, мы себе тоже ставили такую задачу. Азар, кстати, еще даже какую-то премию выиграл после этого текста. Такой молодец. Вообще красавчик. Вот, Ну вообще, э, если касаться Бреста, то в принципе... После, ну вот, после того, как мы там начали работать, интерес был достаточно постоянный. То есть много журналистов зарубежных приезжали, фиксировали, что там происходит. То есть нам почти не приходилось там самим кого-то искать. Но бывали, конечно, разные случаи, когда были какие-то экстренные, экстренные штуки, типа мы вот сейчас начнем все голодовку там, или еще что-то. В таких случаях, ну, конечно же, там обращались к журналистам, с которыми мы уже работали до этого, и пытались привлечь внимание к этой ситуации, потому что ну, люди иногда готовы были на очень отчаянные меры, которые им точно не помогли бы, а скорее повредили бы. Им приходилось как бы вот искать этот баланс между тем, чтобы и людям помочь, и, и, и в то же время привлечь это внимание к их работе. Вообще, как бы работа с э, чеченцами э, очень сложная, в том плане, что у них всех... У большинства очень действительно тяжелая ситуация, но не все они готовы выходить в публичное пространство и рассказывать свои истории, называть свои имена, потому что это может грозить им огромными проблемами, а если не им, то тем, кто у них остался там. Поэтому это вот очень тонкий момент, который мы пытаемся соблюдать, пока вроде бы все получается. Жаль только, что это, конечно, не приносит прям каких-то фееричных результатов и не помогает людям так, как мы бы хотели, чтобы это помогало. У нас есть уникальный опыт, тем что за кусоч этой ситуации, ну, мы, допустим, один и про организацию, организация, у которой есть опыт звертания в Европейский суд по правам человека. Потому да, что это были скарги суперд Польши и суперд Литвы. И в этом сентии, как бы, такие уникальные речи. А про журналистов, за правду, а мальчик месяц приезжали и приезжают, протягивают все еще, приезжают а замежные журналисты и журналистки. И тут для меня было интересно, что вотменновитое СМИ не белорусские были значительно более интересны и больше включены в этот процесс. Вот так, белорусские СМИ там по разу написали, когда там был митинг, мяши, когда мы там комментарии кодируем раздавали, а все остальные ситуации, они как бы сами ну, особливо не звертают увагу, не притягивают, и на вот эту подкованность журналистов журналистов, журналистских, местных, берстейских, они говорят, ой, мы хотим все до вас дойти, все никак не даете, что у вас там отбывается, То бок. тут, ну, как бы, альбо это наша задача, конечно, весь час подыгрывать интерес, альбо, как бы хотелось бы, конечно, больше проактивности, а в то же время... Ну, мы вельми часто, покольки у нас все таки наш сайт не информационный, а вельми шмат кейсов, по которым мы працуем, они потребуют публичного сопровождения. Для нас уже питание, с кем нам портцувать по той или иной истории, да, Тобок у нас есть некие, мы, он, конечно, потребование, да, даже журналистов, копианы корректно написали, копианы разумели специфику, копианы там ведали, что нельзя поставить с дымок тварам человека, там, полночного Кавказу, или про то, что нельзя называть там Uh, там называть их так зваными беженцами, тех не так некорректно, капоту нам ну, требовалось обобщаться, да, вот как раз. Uh, да, этот я бы тип, хотела да. обсудить вот этот материал, почему не не легалы. Uh, mm -hmm. uh, вы обращаетесь uh, с замечаниями, может быть, предложением к журналистам? Uh, можно не называть конкретные редакции, просто какие-то кейсы, успешные или нет, исправляют ли ошибки, готовы ли слушать Хочется ваши назвать. рекомендации? Не надо. Хорошо, как не хотите. Окей, okay, но я это не буду называть. Если что, в этом материале есть примеры, вы можете ознакомиться yeah. с ним на сайте. Я, я как самый дипломатичный могу, -мо нет, <свят> <свят> могу не называя, а объяснить проблему. Ну, то есть у журналистов как бы тоже вот это вот постоянно, то есть им нужно что-то быстро написать, а, при том, что это же не от того, что они там как-то плохо относятся к этим людям. Они это пишут, потому что, ну, как бы так принято. Все пишут. То есть все так пишут. То есть это то, что уже в... Вот клише фактически. Человек, как это, человека задержали с просроченным, не знаю, видом на жительство, нелегал. Человек перелазит через забор на границе, нелегал. Человека, не знаю, Привысил, как, при, превысил, <laughs> превысил скорость. Есть, да. Скорость, Короче, высылают. высылают, нелегал. Ну то есть это уже какая-то стран, ну, странная история, да. Нелегал. Ну, то есть, мы же не называем каждого, кто нарушил правила дорожного движения, или кто не знаю, нарушил хоть какое-то законодательство сразу нелегал. Хотя у нас постоянно же истории там: что вот то журналистов задержали, то еще кого-то, то правозащитников. То вот нелегалов собрали на, на массовом мероприятии, задержано 20 нелегалов или там еще что-то такое. Нелегал, ну, там... Да, 700 нелегалов там было вот привлечено к ответственности. Ну, то есть уже даже, даже вот эти погранцы не используют вот это выражение. То есть они пишут корректное, ну, стараются там писать корректное вот такое определение, например, лица, нарушившие пограничный режим, или лица, нарушившие миграционное законодательство. Оно длиннее получается, но, слушайте, если мы будем все сокращать, то к чему мы придем? А то вот получается нелегал-нелегал. Ну, то есть нелегальные бывают, документы бывают нелегальные, а люди не могут быть нелегальными. Ну, я, может быть, трошки, да, притягну, чему мы решили заработать все-таки эту тинду, и на самом деле это такой початок мини, может быть, компании, какой бы нам хотелось попрацовать там, журналистами и журналистками. А, только с початку а, мы глядели, как пишут, например, сайты державных органов. И с початку там помежный комитет часто писал там, про нелегалу, причем у помежного комитета была просто прекрасная тенденция. Они с одного боку... Писали там нелегалы с Вьетнама пробовали пересекшими ажутого к так, а синьшего боку громадяне Российской Федерации порушили помежный режим, да, то одно и то же здесь сняли, але в одну вот какой-то были нелегалы, потому что они с Вьетнама, а синьшего боку как бы российской Федерации, конечно, это не покоило. И потом некий момент я заважила, что сайт помешанный комитета перестал так писать. Я думаю, о, а мы только хотели компанию за замутить, как бы научить их писать корректно, как бы сейчас они... ну я вельми редко бачу, конечно, мы будем еще мониторить за а потом я стала замуживать, все больше дивную для меня тенденцию как бы заявляется там на, вина на одном портале белорусским досково-крупным где написано там накрытие нелегалов там на рынку я начинаю читать материал про что же это, и там ну, по тексте идет посылка, что я поведомляю сайт главного управления внутренних справов, вот отбылось там то-то и то-то, и там нелегалов вознёшьли, там что-то такое. Я перехожу по первой границе и думаю, ну наполно, что они взяли сайт ГУВД, и наполно сайт ГУВД написал он про нелегалов. Я начинаю, ну и на сайте ГУВД, я раптом разумею, что у их не слова нелегал. У их есть, что да, мы сделали проверку, что мы выявили столько-то людей, которые порушили, миграционное законодавство, и там слово нелегал, неводно, там даже нелегальной миграции нема. Дальше, до такой ступени как бы, уже дежаны, сайты дежурных органов решились писать, а при этом журналисты калибрали этот материал с першей краницы, и они додали этих нелегалов и в назву, и в подводку, и повсюду. Ну, мы как бы, что нам оставалось? Мы вырешили сначала написать заворот в редакцию и сказать про то, что напомню, ее сенс так не писать, наши аргументы некие привели, про то, что это некуманно, юридично, недокладно, и вогулик как бы не прихожая, а на что как бы мы отказу просто не отримали. Вы даже предложили им провести небольшой мини-тренинг по корректному, собственно, языку. Но нам никто они не отказал, Они ничего не отказали, и они протягивали это робить, и, в принципе, протягивают, на жаль. А, и тому мы как бы разумели, что ну ладно, один сайт, ну просто понял, ну, что из этого сайта там шмат перепостов робить, и сайт это само автоматично берут, и и как бы с этим есть полная проблема. И вот эту цель, думаю, достаточно и робили. Мы собирали эти аргументы, у нас там некакие волонтеры-волонтеры к -волонтеры текстам, писали, переписывали, и потом волонтер верстал, это все, так это такие протяг процесс, до какому мы реально были давно готовы. И вот сейчас у нас есть великая надея на то, что журналисты, все ж таки журналистки, звернуть ухо, будут больше корректны, важливо работать с а, миновито с терминологии. И в принципе у нас есть более широкие, навод рекомендации, как описывать про этой темы. И мы как бы планируем этом линку проводить некие образовательные мероприятия, профильно кому интересно, кто хочет работать с этой темы. темой. И это бы трошки нам спросила задачу, до кого нам потом звертаться с некой информацией, связанной с нашими темами. Ну, и мы не повторяем э, как-то ошибки ошибки других. В смысле, мы не воюем с журналистами, потому что это э, как бы очевидно провальная стратегия. Ну, то есть, воевать с журналистами. Может быть, там кто-нибудь видел, когда политики начинают возмущаться, наезжать на журналистов, потом в итоге их закапывают просто и правильно делают. Ну, в смысле, журналисты это, ну, это, это очень важный институт. И они должны быть независимы. Иногда они чувствуют, что даже вот эти вот вещи, типа там используйте вот эти слова, вот эти, это вот какая-то попытка вмешательства в редакционную политику. Мы, естественно, объясняем, что, ребят, смотрите, вы просто сами должны к этому прийти. Мы не можем и не будем, и даже не будем стараться вас как-то заставить. Но вот смотрите, есть хорошие аргументы, почему вам следует так делать. Я бы, может быть, дадал, что у нас есть вось, литерально свеженький кейс, или одно, одно великое медиа по вынеку, так и не отказавши нам, э, на нас приняли наши рекомендации, а после публикации были с выкористованием максимально короткие лексики. Я дадам только про то, что, бы, кроме того, что вось, мы таким, таким чином спробуем працывать, так само мы были вельми рады, я особенно тобой рады тому, что нас запросили на э, школу социальной журналистики, яка я велася, и тягом к этой школы мы принимали удел распроцоваться рекомендации для журналистов, яким чином, треба осветлять и варто осветлять тэ, темы, которые заканают уразливые группы, у тем лику э, замежных граммадянцев и а без граммадянства, были выпрацены рекомендации, их же допиливать варта, а ли уже есть некий такий, минимальный набор хорошие неблагих, яки можно выкористовывать, брать за основу преподрыхтовца материала. Ступно сильно про гэта. А, да, так, что, а, на самом деле, про ну, как бы прям вот парнику мне перемогу. Я тут не совсем с Владисом погожусь, а, ну, может быть частковая перемога. Тобог. На этот раз это крупный ресурс. Я написал не свой ласт на с выкрастанием нелегалов, а заработал с синьшего сайта про эту же самую тему. Я пишет корректно, давно пишет корректно и так и ну, Я так, вам это лепшим, конечно, было нелегалы, а лишь хочется имкнуться, как, ну, как бы максимально все таки выкоррестовывали корректную лексику. Да, возвращаемся к нашим направлениям, наверное. Я Я да, конечно. Про процесс медиа и конкретный кейс Берастейский. Э, ну, это был так самый вельми тековой доступ для нас отримать махчимость попрацовать с самыми локальными медиа и прям с усветными, к шталту Аль-Джазира, Медуза, на этой просторе великой поспех. Да, The Guardian, по-моему, было. Uh, и так само приезжали ребята из ВАЙС, хто веды, гэты уникальничества. Да, BBC и ВАЙС конкретно хотели на вас снять сюжет про это. Ну, на жаль, не склалось, але сама тикауность замежных медиад, гэта, праблемы, боку, и суцветных медиа этой локальной проблемы, из иншых боков, обыяковость локальных медиа и громадскости. ну, вот, это просто для меня было текавым. Хороший, хорошее замечание. Я, наверное, еще хочу задать вопрос про миссию в Бресте. Я не хочу спрашивать про то, что мы можем почитать на сайте в публичных отчетах. Там есть отчет до, вплоть до периода до августа 18. -го. Мне здесь больше интересно, вот как сентябрь 16 как вы сидите на планерке и понимаете, что нужно паковать сумки и ехать в Брест. Как это было? Ну, рассказывай. Короче, да, это… Это было... Я сейчас памью Лешину кухню. Да было как-то ну, странная идея, потому что к нам, нам об этом рассказал правозащитник из Бреста, говорит, что вот я там занимаюсь иногда ко мне обращаются беженцы из Таджикистана, но вот сейчас еще очень много беженцев из Чечни, я, конечно, ну, как бы не готов с, этим, ну, с этой большой проблемой работать, а вы там вроде что-то там по мигрантам, да, может быть, вы хотя бы съездите, посмотрите, что и как. И это было какая-то вот эта вот... Это просто щелкнуло, да, потому что мы, в принципе, имеем достаточно хороший опыт участия в таких международных миссиях. Это для нас очень понятный формат. То есть, когда вдруг правозащитники там списываются где-нибудь и говорят, слушайте, ребята, там что-то творится такое странное, мы не знаем что, но есть такое чувство, что мы там нужны. И люди из разных стран собираются там за свой счет, едут, как-то снимают квартиру, начинают там какую-то движуху, опросы там прочее, пишут, распространяют информацию, начинают консультировать, и дальше это все наслаивается все больше и больше. То есть это для нас абсолютно понятный, привычный формат. Он был в Беларуси после 19 декабря 2010 года, наши коллеги так приезжали. Мы таким образом ездили в Крым после, в подчас, после оккупации. Да. да. В Киев мы ездили так после революции, подчас. ну да, во время даже революции. И тут у нас такое под боком происходит, и мы а чего, чего делать, как-то очень быстро такие, ну окей, поехали туда, а там разберемся. Это было сервис, что мы не можем не поехать, потому что а, наша тема, а б, это отбывается тут. И, ну, вот я могу одразу сказать, что у меня был пополнен скепсис двухбоковый, только с одного боку э, то я не могла ну как бы с нобуу я у меня были опасения что может быть там будет такие размах проблемы какие які... не нам по силу может быть там самостоятельно. там я... ты говорила что через две недели и, мы все другой закончим. и другой мы скепсис и другой мой даже что скепсис у меня была абсолютно упность что мы едем реально на три дни то ну, там, ну, да. короче, я была упомяна, что мы приедем, что абсолютная проблема в том, я не могла себе уявить, что Польша в один день просто перестала пускать беженцев. И они завжды ехали этим маршрутом, они завжды пропускали пневмоническую колькость, и я была упомяна в том, что просто беженцы на меня что-то не так кажут. Что вот мы зараз приедем, потомачим им, якторы показать, что они просят притулку, а там не ведаю, там может быть не так, и всех пошлют спускать. Я была упомяна, что мы просто повернемся в Менск, и коли мне сказали тогда, что вот раз два года мы все еще будем, вот я недавно была на днях, мы с Владой сами Бересте, оттуда приезжать, и что это будет актуально, я, конечно, бы не поверила, но ну, реальность такая, что в сегодняшнем свете политические интересы вращаются больше, чем права. И, на жаль, мы часто часто взмогаться с теми, кто нам не за по силу. И в на выпадку, как бы у нас идея такая супер супер-демиграционная политики которая развивается и больше приватности. И боюсь, что это как бы, один, ну, как бы, не то, что мы что-то с ним такого робим, а худшая проблема в том, что да, силы тут не за равны. Ну и для меня лично вообще вот вся эта движуха вокруг, вокруг беженцев в Бресте, это, наверное, самый, ну, с моей точки зрения, самый там, большой, самый масштабный вызов вот примерно с 19 декабря 2010 года. То есть тогда мы работали там с тысячами, да, историй, ну, с сотнями, с сотнями историй. И, собственно, после этого вот такого же масштаба и, ну, как бы глубина проблемы в которой я по крайней мере участвовал, ну это ну, ситуация таки мы с тобой во все это потрапляем, я завтра команду во все это великие движения. Да, ну и, собственно, потом, наверное, если мы будем больше об этом говорить, то это огромный вызов был для команды, потому что это, наверное, самый, самый конфликтный вообще момент, потому что насколько мы должны в это вовлекаться, то есть, должны ли мы дойти до Грозного, да, в наших поисках правды, или нам нужно остановиться где-то в Бресте. Или в Варшаве, или вот... Ну, короче, вот какой масштаб, масштаб нашего вовлечения. И мы чуть не убили кучу волонтеров э, вот этим. То есть выгорание и сам, сам вот эта сама стрессовая ситуация, и, собственно, методы нашей работы, это точно было, ну, как это очень... очень ну, в смысле, очень серьезный вызов для нас. Я бы додал то, что мы миссию так само заклали вот эту странную штуку под названием горизонтальность. А, але, как бы это так само для нас для кейс, это махчима. На вот такие складненьшие проблемы, такие складанные проекты можно организовать горизонтальными просторами. Ну тем более вы сами вырабатывали, пришли практически на пустое поле и вырабатывали все сами э, стандарты. Но это так само приклад ну, того, как на процесс, ну, не только журналистами, а лидерами органами национальными, международными, от самого-самого низа от поля, от индивидов и доходишь до самых верхов. Дальше э, я бы хотела э, рассказать и обсудить э, форматы ивентов или форматы информирования, в том числе вот э, мультфильм «22 попытки». Я думаю, что посмотреть каждый сможет э, лично дома, мы не будем сейчас э, устраивать просмотры, тратить на это время. Наверное, только расскажите, как вы можете оценить, насколько эффективны, может быть, такие чуть-чуть нестандартные Методы — это необычная статья, как возникла эта идея, вас нашли, либо вы нашли аниматоров. Я начну, но, наверное, коллеги продолжат. В целом, это классная штука, с которой мы работаем, когда к нам приходят и предлагают сделать что-нибудь очень дорогое, очень качественное, то, что мы потом сможем использовать, и это от нас вообще не требует ничего, кроме какого-то вовлечения, рассказывать этих историй. То есть вот, это вот, вот этот ролик, например, делал э, нидерландский. нидерландский художник, да, а, а, аниматор э, Ян, Ян Пол, Дубельман, да. Пол, да, Дубль. Дубль, Дубльман, да. А, и он, собственно, при, при, пришел к нам и сказал, ребята, я хочу рассказать вашу историю, э, просто дайте мне материал. И мы это сделали, и мы получили прекрасный, ну, прекрасный инструмент, который мы... Ну, инструмент распространения информации. Та же история да, с журналистами, которые приезжают, фотографируют или там приезжают. У нас был очень классный фотопроект, который делал Саша Васюкович. Мы, делали, мы потом на, это, на основе этого проекта сделали целую выставку международную, в которой участвовали художники там, из Беларуси, из Германии. И в итоге да, мы в, ну, в итоге мы получили там, целую серию классных фотографий, которые мы потом могли использовать там, для, наших, для наших материалов, для отчетов. Ну, и мы стараемся сделать их не такими скучными, да, знаете, там на белой бумаге где-то вот просто вот какой-то текст. Мы стараемся как-то привлечь людей еще и самим вот этим оформлением. То есть нам нравятся качественные продукты. Нам кажется, что если мы вкладываем силы, в вот эту юридическую работу, в координацию волонтеров. И, собственно, мы вкладываем свою душу в это, то это должно отражаться в том числе визуально. Ну, и, может быть, питание было, да, про то, как мы працуем с аудиторией. Есть, конечно, набор классических таких методок, какие мы крестаемся, мы коррестаемся. Мы проводим семинары по, по близким важным темам, там, по правы человека, про миграцию, про недискриминацию. Мы проводим публичные лекции, наши тематичные, вось, ты дни, ты дни, покушмат великих мероприятий. Але, конечно, как бы люди от этого часто оставляются, если ты приходишь, по такая своя мытовая группа в узкое, И вельми важно для нас было поспробовать выйти на новые, может быть, способы собой продукты и возгляд анимационный ролик возле ты выставы для нас для усих в команде это был некий новый текавый досвид и мы с вами эффективны потому что коли мы кажем про тему не дискриминации вельми важно пачать размывать про эмпату да прошлость капу люди все ж таки воспребывали поставить себя на место этих людей они просто начинали разважать а что она едут а что им тут там медом намазано аж чем проблемы как бы возникает вельми шмат рациональных питаний. люди часто за этой проблемы не бачить живых людей живыми историями, с их проблемами. И как раз такие ролики, они бельми допомагают а, отчуть и, например, я была на презентации этого ролика, я там сострачалась с командой аниматоров, аниматорок на стадии распроцовки и потом я уже бачила, как они его презентовали. У меня, в правде, будут навод нигде еще то, что я два хода процесса тема Я прочитала не один доклад про ситуацию в Чешне, я провела ни одно глубинное интервью, и я, в принципе, уважала, что это такое. Вот они намаливали там вельми страшную сцену катования, ну такую атмосферную. Меня, например, вельми обдало того, я правда на некоторый момент как бы сидела, приходила у себя потому что она ну, вот меня это закранула, хотя эмоции на мне подавалось, что я до этого была готовая, да, то Бог такие речи мне подается, мы можем докруковаться там до сердца, до эмоций людей, да, потому что ну есть люди, которые нормальным механизмом паты, они там и так гуманитарные речи нам сейчас приносят, помогают, а есть все таки большинство людей, они это это выхваляются, и тому мне подается, что это супер важная речи, как раз про то, как сами люди приходят до нас, да, и сами препоновуют, и вот в этом творческом таким формате нам но ну, вельми важно ты люди, которые по помогали, там, например, Алексей Толстой вельми шмаснаям прорисовал, там Лена Штыгбашко у берести вельми шмаснаям прорисовала и там я помню, то как приезжал с демонстрировал свой ролик ланч, который будут их самые межех первые выставы, то бок это некие такие творческие продукты, какие, ну, вот я сейчас памятаю про их и когда мне нужно расспавести людям про берести, я начинаю как раз с таких речев, потому что это то, что в первых же гумация на а потом уже можно давать некую рациональную информацию. Хорошо, спасибо большое. Я думаю, что мы можем перейти к следующему направлению деятельности. Я бы хотела узнать все-таки про лабораторию цифровых свобод, как вы к этому пришли. И здесь такой крутой кейс, мне кажется, сотрудничества бизнеса, государства, НГО. И расскажите вот просто живую историю, как это происходило и почему это нужно. Ну да, то есть цифровые свободы. Почему цифровые свободы? То есть, на самом деле, вот представьте, допустим, вы просыпаетесь утром, вот, да, где-то вот в, в своей комнате да, у вас где-нибудь уже стоит встроенная камера, которая смотрит, во сколько вы проснулись, вы идете почистить зубы, там есть ну, как бы датчики фиксируют, почистили ли вы зубки а если что, вдруг напомнят, если вы забыли. Если вдруг вы забыли даже после напоминания, у вас немножечко подрастет стоимость страховки, потом вы выходите из дому, да, идете по улицам, где везде камеры, а у вас рабочее место, да там где тоже фиксируются все ваши передвижения. Если вдруг вы на улице заговорили с каким-то странным человеком, у которого ну не очень, скажем так, репутация и социальный рейтинг, то вы видите сразу, что у вас опаньки, ваши смарт-часы показывают, что и ваш рейтинг снизился. Ага, не говорите на улице с незнакомцами. Но зато вот это вот общество, которое вроде как безопасное, вроде как на улицах чистенько, и вам это продают как, ну смотрите, никакой преступности, преступники максимум это возможно вы, если вдруг не очень хорошо думаете про правительство. Ну, это как один из вариантов. Да? Либо вы просыпаетесь, и вам сразу с утра показывают рекламу, которая уже там где-то встроена у вас э, в, в глазах, да? и вы никак не можете, не можете ее выключить, если у вас недостаточно денег. Ну, конечно, можете приплатить, но это как опция. Да, и то же самое, как бы дальше вы идете, вот это общество потребления, общество капитализм, э, знаете, как капитализм слежки, есть такое выражение – это как бы две, два разных варианта да, вот такой антиутопии. И это очень сложно сейчас придумать. Да, вот кто смотрел «Черное зеркало»? Кто-то смотрел, ага. Вот слушайте, «Черное зеркало» мне очень честно не, не нравится тем, что… Ну как, не то, что… Не, не... Окей, хорошо. Это классная штука, люди смотрят и о чем то задумываются. На самом деле проблема в том, что люди думают, что это будущее. А это настоящее. То есть за нами уже следят, просто может быть не в тех масштабах, и как бы наши вот эти цифровые свободы, да, которые, о которых мы пытаемся рассказывать, они уже под очень серьезной угрозой. При том, что если раньше мы говорили там ГУЛАГ, все дела, ну, как-то э, полиция, репрессии, все такое, то сейчас мы еще говорим немножко там про бизнес, да, про наши персональные данные, там про Cambridge Analytica и так далее. Так вот, проблема в том, что когда мы начинали всю ну, думать об этом, собственно, мы начинали там планировать это направление human constant, который занимается цифровыми свободами, в Беларуси никто об этом не говорил. Никто. Ну, то есть очень редко какие-то, может быть, в среде специалистов какие-то разговоры шли. При том, что у нас очень классно развивается IT-сектор. Ребята прекрасно работают с машинным обучением, ребята придумывают клевые штуки типа распознавания лиц и использования этого для общественной безопасности, но при этом разговоры об этом в контексте прав человека не происходят. А когда ты приезжаешь на конференцию какую-то международную, там все об этом говорят, куча специалистов, но которые в общем тоже примерно как, знаете, Маленькие дети в бассейне как-то пытаются плавать, но у них не очень получается, потому что никто не знает решения проблем. Все уже примерно определяют эти проблемы. Может быть, в Беларуси в меньшей степени мы можем их определить, может быть, нам не хватает специалистов. А там вроде как бы проблемы определены, но решений нет. А, они лучше между собой как бы, общаются там, между бизнесом, между гражданским обществом и государством, и, возможно, у них лучше получается решать эти проблемы. А в Беларуси, когда мы как бы затаились в, соб в собственных мерках, а, там, в, между МГО что-то там рассказываем друг другу, там в государстве там, на селекторных совещаниях тоже там какие-то обсуждения ведутся, а, при том, что ну, иногда на очень хорошем уровне. До нас просто эта информация не доходит. Ну и где-то в бизнесе ну, просто ребята валят тему, очень классно продают потом свои стартапы. Либо, например, продают свои услуги там, вот этому центру мониторинга общественной безопасности, да, который будет заниматься сбором информации со всех камер в Минске и анализом, в том числе там, нас с вами, кто куда пошел и кто что делал на улице. В общем, да, вот из-за этой, вот, из этой возможности антиутопии, такой цифровой, неприятной, мы пытаемся заниматься этими вопросами. Как бы проблема в том, что сначала нужно в этом хоть как-то прокачаться, чтобы хотя бы понимать, о чем идет речь. А это сложно. Потом нужно прокачать каких-то людей, которые будут вокруг, и хотя бы хорошо, если выступать такими мозговыми центрами, но достаточно даже если будут поддерживать то понимать и поддерживать то что ты делаешь Я, мне кажется что у нас уже формируются так, такие сообщества да, в которых происходят эти разговоры мне кажется даже а в какой-то степени в этом есть наша заслуга ну и плюс вот общий тренд вот эм, да у нас пока не было юридической приемной, то есть мы консультировали на таком уровне, когда к нам кто-то обращается, мы рассказываем, чего, чего делать. Но сейчас мы собираемся запустить полноценную юридическую приемную, в которой мы будем объяснять, что делать, там, чтобы защитить персональные данные, что делать, чтобы получить доступ к какой-то государственной информации, то есть каким образом мы можем заставить сервисы, электронные сервисы соблюдать законодательство. Ну и прочие вопросы, которые ну, как бы традиционно умещаются в цифровые свободы. Но пока нам важно выстроить вот этот вот многосторонний диалог. Потому что действительно, когда ты встречаешь некоторых ребят из государственных органов, ты видишь, что они там у себя тоже в какую-то сторону двигаются, и у них хорошая экспертиза. Но ради чего эта экспертиза? То есть если, например, взять Пекин, да, ну то есть условный Китай и условную Эстонию. Это как бы две таких две точки, между которыми, собственно, можно расположить другие государства в смысле, они, это, две эти страны очень активно используют информационные технологии. Но в Китае пытаются создать вот эту вот антиутопию цифровую, да, в которой как бы безопасность поддерживается вот этой массовой слежкой, и, собственно, говорить о приватности и о правах человека не приходится. Uh, у них вот такое видение uh, цифрового будущего. И Эстония, да, в которой есть uh, как бы первое там, uh, уважение и защита прав человека, а дальше развитие, причем очень активное, всех этих информационных сервисов. Мы берем uh, Пекин, мы берем uh, талин проводим между ними линию и смотрим, что же, вот, например, в Беларуси да, создается вот этот вот, uh, мониторинг общественной безопасности, да, все камеры объединяются в одну сеть, хотят все это анализировать. Это как бы ближе к Пекину или ближе к Таллину? И очень интересное наблюдение для меня, что у нас то ли еще не определились все-таки, в какую сторону мы двигаемся, Потому что некоторые вещи у нас получаются ближе к Пекину, но некоторые, тем не менее, получаются ближе к Таллину. И вот на, наша, да, наша задача сделать так, чтобы больше этих точек было вот в, сторону, в сторону Эстонии, эстонской модели. И мы больше говорили о правах человека, а не вот об, об этих вещах, типа, там, отдадим нашу свободу ради безопасности. А, да, вот... Для этого мы, например, очень активно продвигаем вот эту идею белорусского форума по управлению интернетом. В этом октябре уже был третий форум. Первый форум был по инициативе Хостербай, и они это делали вместе с оперативно-аналитическим центром. С нашей точки зрения классно, что они начали, да? Но мы не увидели там правозащитной повестки, мы не увидели там разговора о том, что действительно волнует общество в связи с развитием интернет-технологий. И мы пришли, ребята, мы сказали, что управление интернетом да, – это дело всех стейкхолдеров. Мы хотим быть там полноправными участниками. И как ни странно, да, то есть не сразу, но тем не менее, в, через серию переговоров, ребят сказали, да, конечно, мы рады, видеть, мы рады видеть всех. То есть на следующий год это был оперативно-аналитический центр Хостербай и Human Константа. Очень странное для нас соседство с учетом того, что центр является все-таки спецслужбой. И далеко не все, а я бы даже сказал, большинство из тех политик, которые они продвигают в сфере регулирования интернета, для нас неприемлемо потому что там, да, все-таки ближе, ближе к Пекину. Но, тем не менее, сам факт такого диалога да, между сторонами, которые далеко не всегда друг друга понимают, для нас это ценность. И, возможно, из, из этого появляются какие-то хорошие… Ну, мы точно знаем, что появилось, появился очень хороший диалог для сообщества открытых данных. Да, то есть они вышли на правильных чиновников, с которыми дальше можно развивать эту тему. То есть мы вполне вполне удачно поработали с темой персональных данных, и у нас скоро будет закон о персональных данных, при том, что он будет, скорее всего, он будет лучше, чем мы предполагали, предполагали, что это возможно в Беларуси. Расскажите о вашей роли в разработке этого закона, насколько открыто было государство к прислушиванию к вашим рекомендациям? Ну, Мы еще когда работали в предыдущей организации, это Центр правовой трансформации Лотренд, мы делали рекомендации по этому законодательству, и фактически еще до того, как, как заговорили о разработке законодательства, уже были готовы какие-то первоначальные рекомендации. А когда уже начался процесс разработки законодательства, да, вот там как Human Constanta, мы своей, делились своей экспертизой, Собственно, привозили международных экспертов и делали такие иногда открытые, иногда закрытые экспертные встречи. На них приходили госорганы, да, которые ответственны за разработку и согласование этих законов. Я бы не сказал, что это прямо вот как у нас сейчас с вами такая, типа, открытая беседа, и мы очень открыто делимся всеми своими там, идеями и опасениями, но, тем не менее, это тоже не было таким односторонним, как бы, односторонним информированием. Данным, когда мы посылаем какой-то аналитический материал, нам сразу же там не говорят, ой, ребят, спасибо, класс, мы возьмем вот это, вот это, а вот это вот неприемлемо для нас, мы считаем, что это неважно. Нам так не говорят. Просто мы в следующей редакции проекта, например, этого видим, что некоторые вещи, которые мы рекомендовали, они туда попали. Супер. То есть нам, нам этого, этого, этого достаточно. То есть какие-то вещи происходят просто, не знаю, там, на приемах, а какие-то встречи какие и полезные разговоры там проходят в кулуарах, там, где удается донести свою мысль. Это очень сложная штука, называется там, как это, JR, да? У нас этим больше занимается Андрей Сушко, вот, собственно, мой коллега, с которым мы в большей части занимаемся цифровыми свободами. У него это лучше получается. Да, и… Как бы история, да, история в том, что нужно использовать очень разные инструменты. Если изначально относиться к коллегам из госорганов как не знаю там противникам и врагам, ну тогда, наверное, не стоит даже начинать, потому что одно дело, знаете, как в английском есть это point and blame, да, там указать и обвинить. Это это тоже возможная стратегия там, в некоторых сферах, которые связаны с правами человека. Но в некоторых, да, когда есть хоть какое-то движение и возможность для коммуникации, почему бы не использовать эту возможность? То есть мы не говорим про сотрудничество с госорганами, то есть до вот этого уровня а, нам еще далеко, а, не только там нам, как Human Constancy, но в целом там, сектору. А, но мы говорим про взаимодействие. Да? То есть хоть какая-то коммуникация происходит, ну и отлично. Хорошо, спасибо огромное, Алексей. Я бы хотела задать вопрос залу. Есть ли у вас какие-то вопросы? Есть. Отлично. Можно мне микрофон, пожалуйста. У кого есть вопрос, поднимите, пожалуйста, руку. Я прошу вас только представляться и задавать ваш вопрос в микрофон. Алексей Лапицкий, Жодина оборонца. У меня зацикавило испытание, когда вы запытываете для НГО вот эти программы, так, обовязково быть зарегистрованной организацией, это первое. Бо у нас в основном не зарегистрованные организации в регионах, инициативы и так далее, потому что регистрация тяжкая. И, и другое, что я хотел бы испытать, вот оборону правого человека те, те, закранаете в сферу выборчего права. Каким способом удельничаете у выборчих компаний, утеплянуете удельничать? Спасибо. Можно я сразу на, на два вопроса и отвечу? А, потому, <смех> потому что ну, просто регистрацией в, в этом Техсупе я занимался. А, там есть вопрос. То есть первое, с чего можно, ну, нужно начать, есть такой типа, как-то есть сайт Техсуп это глобальная инициатива, там, там не только Microsoft, там целый ряд а, производителей программного обеспечения как бы предоставляют со скидками свои, свои продукты. А, если вы там зарегистрировались то там, да, там нужно прислать какие-то документы регистрационные, но возможно, возможно, это нужно проверить. Можно просто, например, какой-то внутренний документ типа, там, не знаю, хартии соучредителей, сооснователей, чего-то такого сделать, ну и пометить, что, например, организация там еще не прошла официальную регистрацию. Возможно, такое прокатит, особенно, ну, то, то есть там тоже люди понимают, как это все работает, и можно, например, в сопроводительном письме всю эту ситуацию описать. Но поскольку у нас там была уже на тот момент официальная регистрация, то мы, естественно, просто прислали что там, свидетельство о регистрации. Да. Дальше, имея вот этот там, вы получаете номер в этом техсупе, номер как организации. И потом этот номер вы можете использовать, например, ссылаясь на этот номер с другими поставщиками программного обеспечения, которых нет на техсупе. Потому что для них это считается, что вы уже прошли вот эту проверку, что вы точно НГО. Так, второй вопрос про избирательные кампании и прочее. Да. Мы, собственно, не занимались и, наверное, не планируем этим заниматься. То есть на наш взгляд как раз вот эта сфера, она достаточно хорошо охвачена, скажем, организациями, организациями там, гражданского общества, в частности, правозащитными организациями. Но нам кажется, что вот эти вот зацикливания только на электоральных компаниях, этого недостаточно. То есть есть еще инструменты участия, кроме, кроме вот этих вот избирательных кампаний. Инструменты участия между выборами. И во всем мире как раз именно эти инструменты развиваются. То есть петиции да, на официальном уровне, когда граждане могут подписать, собрать какое-то количество голосов, и эта петиция должна быть официально рассмотрена парламентом. Когда это какие-то слушания, либо обсуждения, каких-то законопроектов которые обязательно должны пройти и государственный орган который за это ответственный должен обязательно дать обратную связь на те предложения которые поступили от граждан то есть нам кажется что как раз наша роль и роль организации которые вот с нами работают тоже над этой темой в том чтобы продвигать вот эти вот инструменты между выборами и ну да мне кажется вот в совокупности это как раз нас ведет к более демократичному обществу Алексей пресс-клуб, вы уже затронули тему грозного Чечни, и у меня к вам такой вопрос, может быть, не касательно ваших героев, а касательно конкретно вас, ваших волонтеров. да? То есть в Бресте вы могли иметь в теории э, дело с силой, э, понятно какой, да, силой, которая укрывала убийцу Анны Политковской, силой, которая, возможно, замешана в убийстве Бориса Немцова, сила руки, которая распространяется уже давно за пределы Чечни, извиняюсь. А, имели ли вы... А, да, и, кстати, по-моему, если я не ошибаюсь, в 2016 году сам Кадыров говорил о том, что он отправил своих ребят разобраться в ситуации. Конец цитаты. ли, сталкивались ли вы с ними, с их действиями, вы конкретные ваши волонтеры? Ну, дяку в да, я, напомню пойду с того, что у нас был один, тобок, по наших уражениях огульных. А, Нам подается, что есть некая агульная домовленность а, по мишу белорусскими и российскими, что они на упрос, например, не приезжают и сами там никого не выгардают, не забирают. Али при этом, кали кто-то реально потребный, они просят белорусские лады, и белорусские лады, по первым потребование выполняют. И, как бы, чекать, отповедно, прямой физичной погрозы до нас, мы, в принципе, не отшивали. Да, безмолвно были периодичные погрозы, были привитания а там Рамзана, например, за Инстаграм, а мы, сказать, что мы там целиком беспечно себе отшиваем, не. Але то, что, как бы, покуль что ситуация там плюс-минус под контролем, такое есть. У нас был один инцидент, а, еще на приконце, у снежной, 2016 года когда один из наших волонтеров, который там актуна на, наибольшо на полна актун на местными транзитными беженцами, там доехал в такси просто потел человека и стал ему погрожать, как бы стал погрожать и, ну, как бы это такая история, которую мы спробовали после этого, там из карги подавать и находить, и они местные сотрудники милиции выследили, что это человек оляд мой видел, справы. спраобы, но разумело, что Uh, есть люди там у Берости, ходят из Шищенской суполности, которые активно собирают информацию про тех, кто находится, и передают эту информацию. то был такие факты мы зауважали, да, тут есть люди, которые там на самом деле подозренно долго там находились, в некий период, и питанию задавали, вопросы, так. Але у целым таких прямых прям долгозаву фактов там, ну первично нам рассказывают историю, что вот за кем-то приехали, запихнули в машину, мы начинаем шукать, опытываясь там информацию она не подтверждается. Только прямых фактов про то, что кто-то приезжает силы, кого-то забирая, альбо там ну, погружая на просто нам прямых из усим, пока что-то не было, мне кажется, это только за из-за этой официальной домовленности междержавной. Да, и в целом, по поводу инцидентов и прочего, мы сразу же, когда начали там работать, ну, сразу разработали какие-то простые правила безопасности, потом и становилось там чуть больше, и мы как бы больше к этому, более серьезно к этому относились, ну с учетом того, что у нас, э, да, у нас есть, э, собственно, как бы люди, с которыми мы работаем, и перед которыми у нас есть ответственность, что ладно мы, то есть вряд ли нас в Беларуси будет кто-то трогать, э, ну по крайней мере мы Представляем, что у нас меньше угроз. Но люди, с которыми мы работаем, и которые иногда могут делиться с нами какой-то конфиденциальной информацией, вот они реально находятся под угрозой. Поэтому да, там у нас была и смена квартир, и смена офисов. Мы очень серьезно относимся к информационной безопасности. И эта культура, собственно, из Бреста перетекла и в Минский офис. То есть мы не то что… Как... Про нас часто говорят, что вот ребята занимаются информационной безопасностью. Нет, мы занимаемся этим для себя. То есть мы просто понимаем, что без этого там, правозащитнику очень сложно жить, потому что ты можешь подставить не только себя, но и коллег, и людей, которым ты пытаешься помочь. При безопасность. обеспечке что-то на столом компьютере у вас нема налепочки на, на веб-камеру, пробачить не могу не отзначит. No. Просто деформация. мы позволяем подключиться к прямой трансляции. Спасибо. Uh, это полезно. Их можно uh, в якости рекламы, на специально налепочки на камеры, на телефоны и на компьютеры, и можно отлепливать, включая трансляцию и залепливать назад. Uh, Спасибо. Да, uh, мне кажется, здесь еще был вопрос, uh, да, у вас? Добрый вечер. Меня зовут Ковалгин Дмитрий. Uh, я хотел спросить у вас, про ваше взаимодействие с компанией Legalize Беларуси. Я знаю, то, что ребята к вам обращались по поводу блокировки их сайта. Да и в целом, на самом деле, тема очень острая и, по-моему, ей толком никто не занимается. Вот, если не ошибаюсь, в ближайшее время должен выйти какой-то закон, который регламентирует вот это внесение в эти списки черные. И готовы ли вы этим заниматься, да и вообще тут очень большое поле по дискриминации, стигматизации и так далее. Спасибо. Спасибо за вопрос. Как раз это Спасибо. то, о чем я не, не, не говорил, да, о том, что у нас действительно все больше и больше вот этого законодательства, которое ограничивает интернет, да, в том числе вопросы блокировок. Это ну, новое законодательство, оно просто еще чуть-чуть ухудшает ситуацию, которая и так, так себе. Ну, то есть в законодательстве уже куча инструментов, кого и за что можно блокировать. То есть мы все знаем, что у нас там заблокирован белорусский партизан, который на там, .org, то есть .by работает. Это важно. У нас заблокирована хартия, да, у нас заблокировано там несколько российских ресурсов. Ну и, собственно, этот список заблокированных ресурсов, ну да, в том числе legalize, он закрыт. То есть мы, в принципе, никак не оцениваем идеологию э, с этого сообщества легалайз, да, потому что ну, то есть мы в это не, в, не вникаем. Нам кажется, что там точно нет ничего противозаконного. А это уже достаточный... Э, Повод э, там, включиться в эту ситуацию и действительно помочь там, юридическими какими-то действиями э, попытаться решить вопрос. К сожалению, у нас четких инструментов юридических нет. Но вот сейчас ну, мой коллега больше этим занимается, да, Андрей э, Сушко. Но насколько я понимаю, да, сейчас вот идут вот эти жалобы и там готовится судебное дело э, для того, чтобы понять, за что заблокировали, да, и то есть, э, как, как можно разблокировать сайт. Потому что все-таки э, это ограничение общественной дискуссии, то есть ребята там не, не толкают дурь, они пытаются говорить о том, какой должна быть государственная политика в отношении этого вопроса. И э, это один из вариантов, то есть почему мы должны просто брать и ограничивать э, вот эту вот точку зрения. А я хотела красненько еще про блокировки, потому что, это... Ну, для меня это очень интересная тема, и мы с двух боков занимаемся и планируем заниматься, только есть две процедуры блокировок. Есть процедура блокировок, где просто блокуются сайты, и ты долго спробуешь высветлить что за что и что -то не так. Другая процедура – это когда признается экстремистским материалом. И там, ну, это меня, например, больше интересует, и мы спробуем працовать с, с теми проблемами, причинами, разбираться, и вот, в мы сейчас, сейчас делаем широкий по этой теме, и планируем выпустить такие нулевый доклад уже про полгода. Я бы тут хотела немножко еще уделить времени вашему сайту, раз мы затронули Но тему. Но скоро будет новое. Вот, да. Мы не успели обо всем поговорить. Вы можете зайти на публикации, в публикации, в новости, события и, и также в словарь. И я бы хотела узнать, почему вы решили менять что-то в этой визуализации и… Работают ли волонтеры? Может быть какой-то там интересный интересную вы нам поведаете. Сейчас будет история ситуацию. о том, как чуть не распалась Human Константа и как мы не, чуть не убили друг друга. Ну да, мы собственно история сайдентика, тогда мы больная больная мозоль, да, мы. мы Решили сделать себе на второй день рождения подарок и немножечко обновиться. Здесь на этом сайте пока что об этом ничего не сказано. Он в таком по пополу заброшенном состоянии. Мы поменяли логотип. Там в презентации, кажется, должен да, быть виден. А? А, да. Ну, там да, можно и на Фейсбуке у нас посмотреть, везде, да. Ну, мы как бы... Все растет, все развивается, и мы тоже развиваемся, и мы в какой-то момент э, пришла идея, что все-таки нам надо немножечко э, меняться, становиться чуть-чуть другими, и мы начали работу над идентикой. Ну и проблема была еще в том, что у нас много людей, э, каждый делал что-то свое, свои отчеты, свои картинки, свои фиши, и все было очень такое, типа, разное такое... Красивая, но разная. И, и в какой-то момент вы все-таки поняли, что надо как-то приходить к какому-то вот более структурированному виду и пониманию. Поэтому да, мы начали разрабатывать логотипы, так как у нас горизонтальная структура это подразумевала учет всех мнений, и все мнения были очень разные, очень не конкретные. В общем, конечно, пролито было много слез и крови, моих в том числе, но, мне кажется, мы пришли все-таки к какому-то варианту, который не реже в око, или все-таки реже в око. Вот, Да, наши волонтеры нам немного помогли в этом, потому что когда, в, тот, в тот момент, когда мне казалось, что можно было просто разрывать наше свидетельство о регистрации, мы решили все-таки узнать волонтер, волонтеров, может быть, мы все-таки на правильном пути просто уже сходим с ума и сказали, нормально, ребят, все хорошо, не, не переживайте. <свят> ну, ну еще это был интересный процесс, Там в том смысле, что там первый с нашего ДНК распространилось, там, неким, нашим, там, первым набором команды, грубо говоря, и покольно мы и да, на коленце рисовали вот это все, э, ну, первый наш логотип там, на вонтерских основах, там, на 60 парад и по результату, э, зато мы смогли пригадать историю, э, назвы, историю, створение, вот чему вот эти вот рысы сбоку, аж нам важны, то, все, все вот эти особливости, как это перенести новый логотип, а, довелось долго отломать, там, то и часто команда, якая при это не ведала, не памятала, там, типа, призабыла, и у нас это был момент такого обновления историчного, я бы сказала. Вот, а по поводу, как мы это делали, тоже, кстати, такой лайфхак. А, не, не за все, наверное, можно платить. Может, нужно? А, в некоторых случаях нужно, да, но в плане идентики вот, логотипов мы познакомились с очень клевыми ребятами, правда, из России, но они делают... Ну, я имею в виду, что они из Беларуси, а они делают социальные проекты, то есть они помогают некоммерческим организациям, благотворительным организациям и так далее, и они могут фактически там бесплатно делать какие-то вот такие визуальные вещи. И э, небольшой, наверное, тизер, что скоро не, не без моей помощи в Беларуси э, тоже будет работать такая штука, и я надеюсь, что это поможет многим некоммерческим организациям. Спасибо большое. Я еще, наверное, задам вопрос э, про э, будущее. В ближайшие планы вы, в принципе, нам э, рассказали. И, наверное, э, с каким бы полем, наверное, с какой проблемой вы бы хотели работать, просто пока сейчас немножко не достает силы времени. Ну, я думаю, что одна из вещей, с которой мы планируем и, скорее всего, будем работать, но все равно не хватает сил, это мониторинг судебных процессов. Мы сейчас… Короче, когда-то мы познакомились с очень классной инициативой из Польши, у которых просто в невероятный опыт в мониторинге судов. Это Court Watch. Они начинали просто как несколько человек, которые не знаю, ездили по университетам, рассказывали о том, что ходить в суды – это клево. Они сделали базу данных такой для волонтеров, которые каждый может, мог зарегистрироваться там, получить там очень простую анкетку, сходить в суд, посмотреть, чего там происходит, и заполнить анкету, и отослать это в общую базу данных. В итоге у них там впервые там, пару лет было уже там, тысячи наблюдений, огромная база волонтеров, Некоторые из них один раз ходили в суд, некоторые там несколько десятков раз ходили в суд. А для них это был, ну, как-то способ, например, получить, записаться, записать в резюме, что вот мы волонтерили на правозащитную организацию, а, а ребята потом делали такую интересную и очень простую аналитику и рассказывали, что ага, в этом суде, значит, все лучше, в этом там чуть похуже, делали там рейтинги и прочее. Это, скажем... Это очень простые действия, которые помогли затянуть в суды тысячи студентов, которые там смотрели, что происходит. Ну и, собственно, даже когда, представляете, у вас там зал судебного заседания, и там сидит человек, просто зритель, ему интересно. Судьи ведут себя совершенно по-другому. Начинается вот это вот как бы зачитывание прав, там, и еще там какие-то процедуры проходят совершенно по-другому а не так, что все решается там, на раз-два в кабинете судьи. И вот мы хотим что-то похожее сделать в Беларуси, и не только в Беларуси. То есть это, если повезет, то это будет там, большой такой международный проект с обменом опытом, с разными там, техниками в разных странах. Вот это мы сейчас как бы, готовимся к этому. Может быть, просто задам, что нам ну, за жду была важна тема громадского контроля, и, на жаль, не так шматку дыма можем прийти, что есть мониторить, в принципе. И суда это такая, верно, добрая кропка, плюс регистративная, и плюс как бы, мне подается, что Суды — это не одна из таких кропок, где за прошлые годы мы смогли хоть что-то изменить, и тому есть надея на то, что, когда протягивать это этой направо ну и что, это прикольно, что люди будут ведать, что а, в суды можно просто приходить, можно глядеть, и там бывает что-то цикавое, что это не складано, и потом еще это в одно место, когда избирать всю там, эту аналитику и помогать судам становиться еще лепше такая... Мега про это, то, чем бы хотелось бы заняться, ну и, может быть, ближайшие планы про то, что вот мы зараз занимаемся, подшли заниматься должностными ненависти, у утюмлику мониторить суды и там утюмлику сейчас такой тут нам помогает ходить по судах и трошки занимаемся хедспич, темой, вот, например, то есть те, какие мы показывали тема экстремизма, ну как бы это такие кропки развития, которые мы в принципе только начали да, только пришли заниматься в блокировок. блокировках, мне Алексей подсказывает, не так давно, но для нас это очень важные перспективные кропка развития, потому что как раз нам даются самые современные выклики, которыми мало кто занимается и которыми хочется расширять свою деятельность. Вот. Я ну, трошки дам, что на ну, трошки у нас подчас, может быть, основной презентации, про то, что мы занимались постоянно и будем заниматься, это... Захавание и уровня культуры, недискриминации и правого человека по лаге, а ровности Ровность и годности всех людей. И как раз таки 9 листопада стартует черговый тыдень сопротив фашизм и антисемитизм. И мы будем разповедать по АТВ. Звертать внимание на то, что есть в свете сегодня, которые происходят. Потому что мы начинаем и назираем шаленейший поворот права право, бокового территоризма. Вот. И это за собой тягнет дискриминацию вельми разностайной группы разливых. И мы будем говорить про то, что вся эта дискриминация не только про краины за межой, это и про Беларусь, и мужчины, и женщины, и подлетки, и студенты, все в Беларуси так само, так иначе, зазнают дискриминацию. И будем осветлять, какие бывают виды, будем запрещать коллегам допомагать, тлумачить, и, и какие мягчимо отказаны это являются, и реально, как можно с этим працавать. Вось, и моя, наверное, Мара все еще, когда вы запытали про те темы, какие бы еще мы, б, может быть, хотели когда-нибудь заниматься, чем я уже занимался или взял паузу, это про человека сферы ментального здоровья, что в Беларуси на сегодня так или иначе есть организации и инициативы, которые занимаются пытаниями дискриминации, пытаниями ягости по служа в сфере психического и ментального здоровья. Однако там браку правопорядочного э, фокуса, фокуса правого человека. И вот сюда эта штука какой-бы коли нибудь я был бы рад заняться больше. У меня таких рентоном. тем так само шмат, там да. право у детей, реабилитация из неволенных и еще миллион миллион всего. Хорошо, на этой ноте мы видим, что вас нужно поддерживать, благодарить за то, что вы делаете. Я хочу спа сказать спасибо всем, кто сегодня к нам дошел, сказать спасибо, что уделили время нам и всем за то, что мы здесь собрались. Спасибо огромное. Приходите в пресс-клуб, смотрите наши видео на сайте пресс-клуба. Спасибо, спасибо, дякую. дякую, дякую.